Делала другие кого нибудь ребят? Нет, не видела. Не видела, да? Ну давай тогда посмотрим, может быть что-то еще подойдет тогда. Сава, пока ты думаешь, давай посмотрим идут Ани, или ты первый пойдешь сделать их Но ну, я тебя не слышу, ты тихо разговариваешь. В принципе, что? Нет, в принципе, здравствуйте. Ну, давай, тогда Аня сейчас сделает, а потом ты сделаешь. Да, договорились? Давай, посмотрим Анин этюд. Давай. Здравствуйте, Георгий Михайлович. Здравствуйте, здравствуйте. Извините за такой вот немножко срыв, который у меня произошел. И ничего страшного. Так видно или не видно? Да, видно так. В принципе, мне только мешать, когда вот свет за ней все время. А вот сейчас она стала боком, и я сейчас ее вижу. А, давай тогда вот так. Да, вот так лучше. Так, давай. Вот свет падает на нее, я ее полностью вижу сейчас. Анютка, ты готова? Да. Давай, ты сегодня такая нарядная, красивая, я не могу прямо. Стоп, Анюточка. вот когда ты опустилась, я тебя вообще не вижу. Что ты там делаешь, понимаешь? А, а, как то нам построить так, чтобы я тебя видел? А, так, вот, давай я наклоню. Нет, Анюта, я не... вижу все, да. Давай еще раз сейчас наклоню. Все. Спасибо, баню, садись. Садись, пожалуйста, спасибо. А, как ты понял этот этюд? Что мы увидели? Я У тебя звук прерывается, не могу понять, что ты говоришь. Тебе э, понравился этюд? Чем понравился? Это была правда То, что она делала, правда? Она же ничего не показывала, правда? Согласен? То есть она, как ты говоришь, изображает Бывает, ребята действительно изображают А ты молодец, ты видишь, где правда, где изображают То есть сами не чувствуют, а показывают для нас вот это уже получается, если я показываю для кого-то, то это тогда неправда. Наша, победа наша в том, что мы умеем жить в собственной фантазии. Если мы что-то придумали, то мы живем в этой фантазии, веруя в предлагаемое обстоятельство. И вот сейчас скажи мне, пожалуйста, Аня верила в предлагаемое обстоятельство? А... Аня действовала э, сама или она, да, у нее был как бы партнер, да, то есть партнер это кто? Кошка, да, котенок, кошка. Значит, она взаимодействовала, да, с предметом, с которым общалась. И это тоже правда. А единственное, Аню. Ты это умеешь проживать разные чувства свои. Я это видел неоднократно. И в стихах, в которых ты работала. И с партнерами, которыми ты работала. У тебя было много партнеров. И ты всегда была правдивой, всегда было интересно. Чем? Как ты думаешь? Непредсказуемостью своего поведения. То есть у тебя все время монолог внутренний менялся, он был активным и ты жила зависимо от того, что ты в данную секунду чувствуешь а если более так вот, чтобы ты поняла, разобрать да? то есть немножечко однообразие в люди с первого момента когда увидела когда стала присматривалась, когда решила подойти, все, я читал я все видел ты действовала, все правильно. Но внутренний ритм твоей жизни был однообразен. Ну, допустим, что можно было добавить? Не ожидала, увидела. И тогда накладывается, либо испугалась, либо обрадовалась, да? Все зависит от меня. Следующий этап, размышляю, Дотронуться можно? Значит, если можно... А мы уже когда-то говорили, да, Поставь себе задачу, я очень хотела, я просила родителей купить мне маленького котенка. Мне все время отказывали, и вдруг я его увидела, и вдруг я его нашла, и я вижу, он ко мне, я его чуть-чуть приласкала, и тогда я с радостью забрала, приезжала и убежала. То есть разный, да, мы говорили, темпа, ритм жизни. Сава, запоминай, новый термин для тебя, темпа, ритм жизни. Мы не живем в одинаковом маникне, мы не проживаем с утра до поздней ночи в одном и том же жизни. У нас много очень бывает событий в течение дня, которые мы по-разному воспринимаем и по-разному ведем себя. Либо более активно, либо более пассивно. Слова активно и пассивно понимаешь? Значит, если я очень хотел какого-то предмета, а потом вдруг я достиг его, как ты думаешь, ты будешь рад этому? Твои действия выйдут на э -э, такое активное действие, то есть появится активное действие. Ты же не будешь, если ты ждал речи с чем-то. Если ты ожидал решить свой вопрос, и наконец-то он решает, то я думаю, что любой человек радуется этому. Тут мы переходим к самому главному. Нельзя играть, что такое радуюсь. Это вроде бы действие, но оно возникает как результат от моего поведения. Нельзя э, как бы строить свой плюс на таких глаголах. Радоваться, да? смеяться, торжествовать. Да? Почему? Потому что это результат нашей жизни. А результатом пользоваться для того, чтобы выйти и использовать, не стоит. А если мы построили себе монолог внутренний какой-то, я ожидал, наконец знал, что вот-вот сейчас это сбудется, а потом встретился с этим то, что сбудется, и тогда, естественно, возникает у меня результат. Либо я радовался, либо я опечалился, потому что печаль прожить не надо. Радость специально искать, проживать не надо. Это все результат от действий человека и от того, что он желал получить. Ань, ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Мы сегодня будем говорить так, я впервые из -за тебя, вот за все время обучения. И для Савы говорю, что никогда не надо рассматривать и цели свой идт на результат. Результат можно достигнуть благодаря порядку действий каких-то, а специально, сознательно взять себе за основание, радоваться, плакать, обижаться или еще что-то. Это все будет показ, это будут ненастоящие чувства исполнителя, который делает этюд. Я хочу, чтобы вы это понимали. И попробую тогда сейчас подумать, Ань, а, тему какую-нибудь другую. Ну, придумай этюд. А Сава сейчас готов сделать этюд? Любой? Да? Давай, а мы посмотрим. Начинай, а мы посмотрим. Аню, давай внимательно посмотрим. Извини, пожалуйста, вынужден остановить. Работай, пожалуйста, лицом на экран. Вот в этом месте, потому что прячется туда, я узкий экран, и я не вижу... Половины, что ты делаешь? Попробуй еще раз. Давай, вот. С учетом экрана. Спасибо, дорогой. Интересно, очень. Очень интересно. Вот ты молодец, потому что единственное для себя хочу понять, судя по тому, как ты <смех> работал с глазами и производил нормальные действия, которые в жизни производит человек, если у него, допустим, со зрением что-то. Это, Ань, мы правильно понимаем, это этюд на то, что он да, почувствовал необходимость да? Что сделать? Как ты поняла? Ну, сначала он вроде как себе ну, что-то вот в глаза какие-то капли капал, что ли. Молодец, правильно, так, это понятно. Дальше? Дальше вот я не очень поняла. Ну, как не очень поняла, да? Он решил проверить, да, подействовали капли на то, улучшил он свое зрение или нет. Может он сейчас сразу обратиться к чтению или к игре какой-то на компьютере? Сава так было? Об этом было или нет? То есть это были капли, правильно? Капли в глаза? Молодец. Этого я не ожидал, что ты придумаешь. Дальше. Ты закапал капли для чего? Потому что плохо видел, да? Тебе надо было действовать, либо читать, либо играть. А ты, да, немножко был расстроен даже, что ты не можешь это делать. Было видно, что для тебя эта процедура неприятная, а ты бы все-таки пошел делать, потому что другого выхода-то нет. Я не смогу читать, я не смогу играть. Молодец, я говорю, да молодец. Единственное, для себя я хочу понять, это действительно в жизни было с тобой, или это ты видел, как другие дети... Другие дети это делали? Или это было в жизни тобой? с тобой? С тобой было, да? На... Спасибо. Ну молодец, отличная фантазия, отличное наблюдение, собственное. И ты его применил. И ты прожил. Вот это и есть зарисовка, которую ты сам придумал и которую ты выполнил. Я тебе ставлю пять сегодня Даже две пятерки Потому что там хотим-не хотим И хотим, еще появилось такое да, Для нас обязательно привыкаю к этому слову Событие Событие Мы с тобой как-то В басне работали И разбирали басню И мы в первую очередь что делали Мы разбирали глаголы А потом основание этих глаголов Выстраивали и пытались понять, где какое событие более важное, а где какое-то событие ну, не настолько важно, чтобы на него опираться, в своем мнении. Да? Итак, ты уже знаешь да, предлагаемые обстоятельства, что, что это такое, ты уже понимаешь, что такое этюд, что это зарисовка, в основном из опыта своего жизненного. И ты уже понимаешь что у нас есть да, в работе чужим словом, а ведь слово в басне это же не ты придумал басню, это другой человек придумал басню. А нам нужно чужое слово сделать своим. Смотри, сколько ты уже знаешь, да? А для того, чтобы сделать его своим, для этого нужно определить глаголы, которые подчеркивают действие, порядок, да, цепочку действий. Действие не может одновременно быть два или пять или еще больше 7. Это неправильно Человек не нагружает Себя всеми подряд действиями В одну секунду Мы все действуем Но через секунду Меняются наши действия И Поэтому как бы в одну секунду Мы делаем одно действие В другую секунду другое действие Потом третье действие А порядок этих действий Называется событийный ряд Запоминаешь? События это одно действие, второе, третье. И мы как-то с тобой делали, ты тоже делал этот этюд, набросок. У тебя тогда получилось, я это все помню. Аню, итак, ты можешь мне сказать, <coughs> что ты поняла из моего замечания по поводу темпоритма проживания? Ну, у меня там было как бы, ну, одинаково немного все вот но у людей такого, но никогда вот не бывает такого, что всегда даже вот каждую секунду Активность меняется. меняется да? Активность людей меняется, порядок действий меняется. А как ты думаешь, что помогает в плане? То есть понять и сделать Этюд не однообразно, а разнообразно. Это собственные наблюдения И на основании наблюдений Рождение чувств и мыслей Потому что наши чувства Наши слова Это продукт Нашей наблюдения Наших желаний А если что такое продукт? Да? Продукт никогда в поле не растет уже готовым да? Для того чтобы хлеб получить Для этого надо много сделать действий И потом мы получаем хлеб а хлеб – это уже результат предыдущих действий, правильно? Да. Понимаешь? А вот теперь просто переносим на механизм, да, как человек живет, как он наблюдает, как он чувствует. И эти параметры постоянно работают у человека. И тогда рождается слово, рождается, рождаются чувства. Он заранее <кхм> определить какие-то чувства и сказать, что в эту секунду буду чувствовать то-то, а в другую секунду буду чувствовать то-то. Нет, этого это мы не живем. Мы видим, наблюдаем, слышим, видим, да? Мы можем пощупать, мы можем у, у, да, запахи почувствовать и все. это. Да. Когда просто достаточно иногда запаха горелого в комнате, чтобы обеспокоиться, да? проявить это беспокойство. Но это сыграли наши природные чувства. Мы восприняли это да, и сразу среагировали это. Поэтому заранее как бы полностью все планировать, человек, ну, он, естественно, планирует и свой рабочий день, он планирует и свою жизнь, и на целый год. И в основном, вот в данную секунду, человек не планирует, в основном человек живет тем, что наблюдает, и вот его, эти параметры чувств включаются в его жизнь. И тогда интересно становится все Понятно? Да. Так, что мы еще хотели сегодня увидеть что мы еще сегодня планировали? Вспомнишь? Из литературного материала я тебя что-то просил или нет? По-моему, я просил тебя 36,5 да. повторить. А? Да. А потом дальше мы закончили тем, что попробовать все-таки перейти сейчас, поскольку удаленно мы работаем, перейти сейчас на понимание. Что такое театр одного актера? Помнишь, я говорил, да, поскольку мы все находимся в изоляции, каждый в своей комнате. И каждый не может как бы да, почувствовать партнера на расстоянии, это трудно. А партнеров, ребят, в моей комнате сейчас нету. Я их видеть вижу, понимаю, что они мои партнеры. Но это партнер на уровне, опять же, информации, просто отдаленного не лучше. А вот чтобы сделать этюд вдвоем парный, у нас не получится. Поэтому мы и говорили, давайте перейдем на такую форму работы, как театр одного актера. Это я в прошлый раз говорил. Как ты понимаешь вот эту фразу, театр одного актера? Ну... Мы... Во-первых, театр одного актера это когда там только один актер. Как? И действует он. И действует он без партнера. Один. Вот здесь, правильно. А значит. Смотри, если мы когда работаем с партнером, то ты понимаешь, что иногда партнер интересно работает, потом передает свою энергию в слове, в действии мне, я получаю удовольствие от него. И это рождается на глазах у зрителя. Да? И мне легче с партнером, чем одному. А вот сейчас наступает такой этап, который я хочу попробовать – театр одного актера. Да? Пожалуйста, придумай мне сейчас. Идет на тему. Я репетирую дома кукольный спектакль. Я его задумала, и я стала репетировать. А камера стоит и подглядывает. И вот мне нужно так, чтобы ты сработала, чтобы мне зрителю было очень интересно смотреть. Сава, а ты что можешь придумать в этом направлении? То есть театр одного актера, но это значит, я один, я один. Да? Создаю творчество, но тоже перед камерой. Как ты думаешь, что бы ты мог сделать? Давай тогда я тебе подскажу. Ладно? Я готовлю маску, одежду на новогодний карнавал. И хочу этой маской всех и своей одежды, своим костюмом удивить. Поэтому я не только готовлю эту маску в руках, а я ее применяю, костюм, да, на плечах, на рубашку. А маску я подбираю под костюм, а костюм подбираю под маску. Почему я это делаю? Я это делаю, потому что я хочу удивить ребят на празднике, к которому я готовлюсь. И вот это я хочу порепетировать дома. Попробуешь? Вот я одну маску попробовал. Посмотрел на себя, что-то она мне не очень понравилась. Не, вот другую сейчас возьму. Другая, наверное, лучше. Пробую другую. А потом остановился, желание мое родилось. Не, вот эта третья маска, она точно подходит. И я вот в этой маске и буду с ребятами работать. И буду их да, смешить, удивлять. Попробуешь? Давай подумай, как это сделать. Вот я тебе сказал сюжет такой вот, да? А ты один. Вот предлагаемое обстоятельство, что я делаю. Я готовлюсь к встрече с ребятами. Остался один день всего лишь. Я должен успеть и проверить, какая маска подходит. Что эта маска позволяет делать ну, какие-то движения такие. А вот эта маска, она требует другую пластику. Пластика, движение другая. А вот третья, она мне очень понравилась, я буду вот третьей. Вот эту я беру, а эти две оставляю дома и буду. И тогда пробую прямо здесь, один дома. Начинаю пробовать с третьей маской, как я буду веселить ребят, что я буду делать. Вот последовательность я тебе рассказал. Подумай еще сам, как это можно сделать. Аню, ты готова уже на этюд? В принципе, да. давай посмотрим. В принципе, давай посмотрим. Спасибо. Сава, твое мнение. Понравилось или нет? Она выполнила то, что я просил. Что-то со звуком, как вот рвется звук. Я не понимаю все то, что ты говоришь. Ну, ты хотя бы кивни мне. Тебе понравилось или нет? А? Да. А, да. Да. а ты заметил, что а, вот эти звуки Которые она от имени своих персонажей на пальчиках да, А у нее появлялся и включался голос Включался а, ее наблюдение, ее желание показать Как они взаимодействуют да? Ведь она специально эти звуки-то не придумывала они рождались во время того, что она действовала. Они у нее вот такие вот родились. Это помогло выполнить этюд? Это оживило картинку, которую мы видим. Рада? Анют. Пять-пять-пять. Молодец. Сходу придумала. Сходу все моментально. И вот то, что у тебя... Сразу откликнулся голос, откликнулась пластика. Сразу появилось все. Много репетиции не надо, только в голове. Ты придумала это и моментально воплотила. А мне, как зрителю, было это очень здорово смотреть. Потому что то, что ты делала, это рождалось на моих глазах. Молодец, спасибо тебе за такой этюд. Сам. Ну, попробуй сейчас с этими масками сделать. Давай, попробуй. Аня, внимательно давай смотрим. Спасибо, спасибо, молодец, что попробовал, молодец, что сделал. А что мне не хватило? Аня, а что тебе не хватило? Ну, как там... Ну... Сейчас. Слово, слово, подбери. Как? <смех> что не хватило? Ну немножко просто одинаково получилось. Молодец, дорогая, молодец, все правильно говоришь, Салочки, а, смотри, и первую маску, которую ты там а, шил, создавал, и, не знаю, красил ее, да? и вторую маску тоже, и третью тоже, ты несколько однообразно. А, ты подробно не рассматривал, чем они отличаются друг от друга. Это первое. И второе. Когда мы что-то хотим достигнуть, наше воображение всегда бежит вперед. Я ищу чего-то вот... Ну, допустим, да? Вот я рассматриваю предмет. И он меня не совсем устраивает, потому что... Нет, надо взять другой, да? Это мой, так, будем говорить, внутренний монолог мой. Так... Я подумал, что же мне... А, я, наверное, другой. Да, скорость мышления моя меняется. Я моментально интересуюсь другим предметом. И вот эта, как бы, смена моего внимания с одного предмета на другой, она не может на три разные маски быть одинаковой. Понимаешь, о чем я говорю? Каждая вещь в человеке всегда вызывает... Ну, как тебе сказать, совершенно разные отношения. Это называется, у нас есть такое упражнение. Оживить предмет. Оживить предмет. А вот помнишь, когда мы делали, да, смотрели на стул, я вас спрашивал, о чем думает этот стул? Как долго? Да. Помнишь? Да. Да? Когда надо было просто э, смотреть на предмет, поверить, что он живой, что у него есть живые мысли, и рассказать об этих мыслях. Скажи, пожалуйста, вон у тебя сзади лежит подушка, Сава. Подушка? Или одеяло? Возьми ее сюда, к нам, тебе в руки возьми. А теперь, пожалуйста, рассматривая эту подушку как живую, верую, что она имеет внутренние, внутри себя мысли, и попробуй рассказать нам громко, четко, о чем эта подушка думает, что ей нравится в ее мыслях, а что ей не нравится. Попробуй. Молодец! Мне понравилось, знаешь что? Что ты мне ничего не показывал. Что ты по-настоящему занимался делом. Что ты по-настоящему пытался понять, она живая, о чем она думает. И что несколько раз лицо твое жило настолько интересно. И я видел, как твой внутренний монолог по отношению к подушке менялся и был разный. И это было здорово сделано. Ты мне ничего не показывал. Ты по-настоящему искал, вглядывался, размышлял. И это все было очень интересно. Трудно это было сделать? Нет. А какой-нибудь другой предмет возьми, сам глазками найди, какой можно взять еще и попробовать с ним поработать. А я сейчас с Аней поработаю, или ты тогда посиди посмотри, как Аня работает тоже, да? Но мне понравилось, как ты сделал. Очень понравилось. Понравилось больше всего то, что еще раз говорю, я не люблю показы, что я сейчас думаю о том, или я думаю сейчас об этом. Вот это я не люблю. А ты молодец. Вы молодец. Да, Евгения, вижу вас. Спасибо вам, что подтолкнули. Я говорю, я живу сегодня, как понедельник. А от этого у меня болезнь вот, протекает в яло Анют, какой предмет можешь взять ты и еще раз повторить, да, задача? Оживить предмет. Оживить любой предмет. А оживить его, это значит воспринимать его как живого, понять, его мысли, его чувства, что он хочет, что он желает, этот предмет. И поразмышлять на эту тему немножечко. Да, можно с текстом, можно без текста. Вот, э, Сава делал совершенно без текста, но это было здорово. Это было отлично. А, опять ты сидишь, что сзади тебя окно, и опять ты у меня в темноте, и я тебя не вижу. Ну повернись личиком. Вот. Да, вот так. Теперь я вижу тебя отлично. Свет, свет на тебя. Так, какой предмет ты возьмешь и какой предмет начнешь оживлять? Вот эту свистулю. Давай, давай. Смотрим, Сава. Спасибо, Аня. Стоп. Давай, спасибо. А, вот смотри, как интересно получается. Если сравнивать сейчас как Сава делал и как ты делала, да, то сейчас получается, он делал живо, интересно, и у него а, и радость какая-то проявлялась, что он мысленно общался с этой подушкой, пытался ее понять, и лицо его Перевоплощалась от мыслей, которые были активны у него. А вот сейчас по поводу тебя на этом этюде, да, оживить предмет, мне больше всего тоже было интересно смотреть, о чем думают твои глазки, как работают руки, твое решение поднести и попробовать свистнуть. Оно осталось немножечко для меня, таким, немножко с твоей стороны равнодушным. Ну, ну попробуй свистнуть. Ну попробую тут, ну, да? а, Не было моментов собственного удивления от того, что вещи могут говорить. Не было какого-то своего личного а, проникновения в предмет, чтобы больше понять. А как они отличаются друг от друга? Чем? У тебя в руках есть конкретный предмет, но и глазками ты видишь другие предметы, а ты можешь их глазками да, просто повернуться, рассмотрев этот предмет, увидев другой, а тогда я приняла решение, а ну-ка я сейчас, да, и тогда можешь вот этим делом заняться, и степень твоего удивления, степень твоего восторга я буду видеть, по твоей жизни внутренней, по твоей вере внутренней. Я очень хочу поблагодарить, что, молодец, ни разу ты не пыталась показать, что ты думаешь, показать, что ты понимаешь предмет, показать. Молодец, ты ничего не изображала, ты проживала, но мне не хватило вот этого внутреннего какого-то перепада чувств, или по отожеланиям собственным, что он оказывается свистеть может, а ну-ка я сейчас попробую. И это тогда могло родиться как? Ну, например, да, а я медленно подношу и попытаюсь сейчас подуть, а еще и звук послушать. А когда я услышал звук, я раз одернул руку, посмотрел, это я ему помогла так думать и жить, или это он сам? Да, вот смотрите. Есть элементы собственного удивления, а они от желания идут. Поэтому я могу сказать, здесь отличие Савы от тебя. Он произвел свой внутренний монолог рассмотрения предметов более активно, более интересно. Да? А у тебя, во-первых, три четверти повернулось, да? и однообразность пошла мысль. А мы в жизни однообразно не живем. Правда? Да. У нас всегда на нашем речке, в наших глазах всегда появляется э, то качество проживания, качество проживания, я это называю качество проживания. И секунду чувствую, когда я вижу подвижные мысли через жизнь лица, через жизнь глаз, через жизнь тела, и чем больше этих разных, разнообразных э, переходов внутренних, тем интереснее смотреть на человека. Хорошо? Значит, да. спасибо. На сегодня пока все. Я с вами заканчиваю, потому что там уже надо с другими ребятами не работать. Э, вам задание. Попробуйте найти на четверг три любых предмета, Три любых предмета. И по очереди мы попробуем опять заняться, оживить предмет. То есть, да, глядя на этот предмет, они три разных, они не, не одинаковые, они в человеке должны, они обязаны просто в человеке вызывать как бы разные отношения. И вот я хочу, чтобы вы уже тогда почувствовали разницу сами между одним предметом, вторым и третьим. Сава, тебе понятно, о чем я говорю? Да? Попробуй, потренируйся дома вот за завтрашний день, после завтра утром можно это сделать. Да? Я вдруг вижу предмет, и вдруг начинаю его вызывать во мне огромный интерес, потому что я начинаю верить, что он живой, он умеет мыслить, у него есть автобиография своя, своя история. И по созданию, как он возник вообще, откуда он возник Как его люди придумали этот предмет Поэтому, да, я могу напантазировать, что это какой-то завод На заводе производили, допустим, там танки А потом решили отказаться от войны, от танков и решили перейти на то, чтобы делать кружку А я вот на кухне взял кружку и вижу, она необычная ее функцию для человека я понимаю, Но ведь она сама-то тоже может мыслить. Ну, допустим, ой, как надоело, что мне все время воду наливают в мою кружку. Причем эта вода бывает холодная, причем эта вода бывает и, и, и горячая. А я кружкой опасаюсь, что меня когда-нибудь обожгут, а я тресну. Тресну от температуры и меня не станет. Вот фантазию такую, может проявить? Правда? Поэтому поработайте, пофантазируйте на тему. Ожините предмет. Хорошо. Да. Все. По три задания каждому. В следующий раз встречаемся три часа и начинаем с этого. Пока. У -у -у. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. До свидания, все. Спасибо.